Всем привет, меня зовут Роман Переборщиков. Сегодня мы записываем интервью вместе с Ильей Левитовым, руководителем, бывшим исполнительным директором Российской Шахматной Федерации и основателем канала Левитов-Чес про шахматы. Здравствуйте. Да. Илья, расскажите, чем сейчас вы занимаетесь? Вообще глобально? В жизни? В шахматном мире. В шахматном мире. А вы знаете, шахматный мир сейчас понятие очень растяжимое. Он сильно изменился. Да, Он, как, шахматный. он как черная дыра вдруг неожиданно ушел куда-то в бок, потому что у нас был шахматный мир офлайн шахматный мир огромный, который существует уже не одно десятилетие. Он какими-то своими путями развивался. Это крупные турниры, более мелкие турниры, турниры для всех, турниры для элиты. А в пандемию произошел резкий перекос в сторону онлайн, и онлайн зажил какой-то абсолютно своей жизнью, абсолютно не связанный с жизнью обычного шахматного мира. Поэтому я, как человек, который считает себя человеком из шахматного мира, я всегда существовал в вот этом офлайн шахматном мире. Я организовывал турниры, когда работал в, шах в шахматной федерации. До этого и после этого очень много общаюсь с шахматистами из не знаю с моих наиболее близких товарищей, с которыми я дружу дольше всего и ближе всего это практически все шахматисты, так как бы сложился да, да, в жизни. А сейчас, поскольку онлайн шахматный мир тоже э, занял свое очень достойное место в шах шахматном мире, мне, мне туда тоже пришлось себя прийти. Вот, собственно, я думаю, создание канала это как бы моя попытка окунуться в этот неведомый мне до мир, мир онлайна. А, расскажите, э, ну, то есть, э, как вам пришла идея вот, именно каналов, почему вы решили, что лучше всего создать YouTube-канал э, и какую цель этот YouTube-канал в себе несет? Ну, как часто происходят какие-то вещи от, от, от безделия прежде всего. Когда началась пандемия, там, как бы, моя стандартная жизнь, стандартная деятельность, наверное, как у всех людей, она на какое-то время просто остановилась. И мне, ну, я как бы как человек такой активный, деятельный, я привыкший все время что-то делать, мне нужно было какое-то дело. Дело я нашел себе комментировать шахматы. Тогда шел в марте турнир претендентов в Екатеринбурге. Тут Турнир претендентов – это соревнования восьми шахматистов за право сыграть матч на первенство мира. Победитель турнира претендентов выходит на матч на первенство мира и имеет как бы, возможность реализовать детскую мечту каждого шахматиста стать чемпионом мира. И тогда проходил первый круг, и мы с моим товарищем Евгением Бореевым его комментировали на портале ЧС 24 Это один из крупнейших шахматных порталов мира. А вот у меня кружка даже, от 24 И <клёх> нам это дело очень, очень понравилось. Мы прокомментировали еще пару-тройку турниров у них, а потом мне захотелось это продолжить, но не хотелось уже делать это у кого-то, хотелось отделать это у себя. Так, собственно, и появился канал. Он никаких особо амбициозных целей перед собой изначально я не ставил, мне просто это было интересно. Да, честно говоря, я сейчас никаких амбициозных целей не ставлю. Мне просто, мне просто шахматы дико интересны всегда. Вот как я в них попал в 2001 или 2002 году, уже не помню. Вот так они мне интересны, все, поэтому Для меня это хобби. Вот, да. Расскажите про то, как вы попали в шахматы. Как вас э, привело э, в этот мир. Э, и э, как вы дошли до, э, до по сути, руководителя э, шахматной жизни России. Вот. Ну, в шахматы я попал, опять же, от безделья. Было лето. Я помню, очень хорошо было лето. У меня тогда я только женился, по-моему, первый раз, или, или еще даже не женился, не помню. Мне нашелся дома книгу шахматы. Мне совсем было нечего делать, мне то ли не было работы, то ли она была какая-то непонятная. И начал ее читать. Кстати, автор этой книги, уважаемый тренер Пожарский, потом работал у меня в Федерации. Так получилось. И я зачитался как-то этой книгой. Ну, она мне понравилась. Мне понравились шахматы. Я, я конечно, в детстве играл, ну, с папой только, я никогда не играл ни, ни с кем, кроме папы, в детстве. И я нашел себе тренера, случайно тоже совершенно как-то по интернету, как-то вот первопопавшегося условно. Но оказалось, что я нашел очень хорошего тренера. Так мне просто очень. Повезло. И помимо того, что он был очень хорошим шахматным тренером, мы с ним очень подружились и дружим до сих пор. Это тренер, его зовут Сергей Кишнев, это тренер многих известных шахматистов, но в частности, он тренировал Юрия Дахаяна, это многолетний секундант и тренер Гарри Каспарова. И мы с ним где-то полгода очень активно занимались, 3-4 раза в неделю он ко мне приезжал. Мы изучали шахматы, как-то общались, и потом он познакомил меня с Евгением Бореевым. это шахматист, который на тот момент был четвертым шахматистом мирового рейтинга, и как-то пошло вот Бореев меня познакомил с Крамником, Крамник с Гельфендом, Гельфанд с Арнаном, ну и как-то все это завертелось уже там, и я попал в этот мир. То есть мне на тот момент очень нравилось ездить на турниры, общаться с шахматистами, ужинать с ними, быть вот в этой как бы тусовке. На тот момент шахматный мир в который я попал вот в его часть он представлял собой такой как бы коллектив интеллектуальных людей очень то есть это был такой клуб по интересам эти люди очень много читали интересовались мне с ними было очень интересно они говорили не только о шахматах и с ними можно было обсудить любую тему появились какие-то общие интересы Петя свидер ну короче вот весь такой интеллектуальный бамон я вот вот так про себя называл параллельно с этим я по своей основной консалтинговой деятельности я познакомился с Аркадием Дворковичем. На тот момент он был руководителем экспертного управления администрации президента Российской Федерации. И он был одним из руководителей Российской Шахматной Федерации. Ну, у него отец шахматный судья и вообще такой известный шахматный деятель. Очень поэтому Аркадий с детства в шахматах. Он очень любит шахматы. Всегда ими интересовался. И у нас всегда была почва для такого вот теплого общения. Потому что мы как бы оба... Не играем, оба не шахматист, но при этом оба сочувствующие. Мы этот мир очень любим. И как-то все это продолжалось, так Нишатка, Нивалка, а потом в 2010 году он стал руководителем Российской шахматной федерации, Асминий Фалисандр Мичежукова, и в какой-то момент предложил мне возглавить как бы, исполнительный орган, ну, стать исполнительным директором. Вот так я попал в федерацию. А чем занимается вот, Российская шахмата Федерация, вот, какие задачи вот, она перед собой ставит и что вы можете рассказать, в принципе, про российские шахматы? Ну, в принципе, я могу рассказать только о том периоде работы Федерации, когда я был там. Как и сейчас Сейчас она перед собой задачи ставит, я не знаю, хотя там на моей должности там, работает мой товарищ Марк Глуховский. Человек еще более погруженный в шахматный мир, чем я. На тот момент, когда мы туда пришли, там не было ничего. В общем-то, федерация была, ну, можно сказать, не то чтобы она была развалена, она не была развалена, она ничего из себя не представляла. Задачей любой спортивной федерации является развитие этого вида спорта на территории страны, как любительского, так и профессионального. И нам пришлось с нуля все это поднимать. В федерации не было денег, не было штата, не было понимания, не было идей никаких. И мы как-то за 4 года, как мне кажется, с Аркадием Владимировичем очень много сделали. Провели очень много соревнований, как-то наладили профессиональную жизнь. Сборные команды, которые выступают на официальных соревнованиях, подготовка там, шахматистов к важнейшим соревнованиям. ну Такая как бы скучная рутина. Единственное, чем мы не занимались, в силу просто недостатка времени, бюджета, сил и идей, это развитие массового спорта. То есть, поднятие интереса к шахматам. Ну, а по-русски сказать. Мы этим не занимались практически вообще. Ну, просто не до этого было. Вот если мы остались еще на 4 года, наверное, мы бы начали заниматься этим. Вот, а расскажите ну, как раз про массовый спорт, в принципе, что для вас больше в шахматах? То есть это спорт, это наука или это в какой-то степени искусство? То есть чем, на ваш взгляд, в большей степени является шахматы? Это зависит от того, кого вы спрашиваете. Скажем так, мне об этом говорить сложно, я никогда не играл на каком-то более-менее высоком уровне. Поэтому, если вы спросите любого шахматиста профессионального, он скажет, что это спорт, точка. Ну, потому что это реально спорт. Это напряжение, это адреналин, это, это спортивная борьба. Есть соперник, который ты должен победить. В искусстве ты никого не побеждаешь, ты отворишь, побеждаешь самого себя. здесь у тебя есть соперник, которого ты должен обыграть. Поэтому это, конечно, спорт. Если вы спросите человека далекого от шахмат, но имеющего там математический склад ума, он скажет, что это наука, потому что там надо высчитывать ходы. Я сюда, он сюда, я сюда, он сюда. Спросите человека творчества, он скажет, что, конечно, это искусство, потому что шахматист все время творит. Практически там, через 15 ходов после начала партии ты, ты вряд ли встретишь такую, такую же позицию, которая у тебя уже была. Поэтому... Ты всегда творишь, ты всегда придумываешь на ходу. Ну, такая какая-то бульон такой, такая смесь, смесь всего совсем. И в разные стадии партии это разное. То есть вначале это больше просто память работает, ты должен помнить то, что ты изучал дома, а дебют. Потом это сочетание спортивных качеств и творчества. Потому что только творчество в шахматах не работает. Ты не можешь делать все, что ты хочешь. Потому что есть еще соперник, который может разгадать твой замысел, опровергнуть твой замысел. Поэтому это, с одной стороны, творчество, но это такое творчество в очень ограниченных рамках. Поэтому здесь сложно. Шахматам сложно дать такое определение. Ботвинник говорил, что шахматы это смесь искусства спорта и науки, но я думаю, что здесь и еще много всего. Это и характер, личные качества. Есть э, талантливые, молодые ребята, и не только молодые шахматисты, которые просто не могут ничего добиться за счет просто отсутствия характера. Вот если говорить про профессиональных э, гроссмейстеров, вот, э, когда они играют, вот, понятное дело, -то, что у них есть задача э, победить э, так скажем интеллектом, но э, как это э, представляется в массовой культуре шахматы они, Скорее про психологическую борьбу вот, между людьми. То есть это такое соревнование на уровне, так сказать... Э, ну, то есть победить человека э, каким-то... Вот, хитрым ходом, поставив его либо в тупик, либо выведя его из психологического равновесия, и тем самым, как бы дальше он будет совершать ошибки. То есть mm -hmm. что, что здесь ближе к правде? То есть это более, так скажем, спокойный и хладнокровный вид спорта, или в нем действительно бурлят страсти, когда один неверный шаг может, так скажем, вывести спортсмена из равновесия и он начнет совершать ошибки? сложный вопрос очень на самом деле. Психология играет роль в шахматах, но не такую большую, как ей приписывают. Ты играешь, ну это извечный вопрос против кого ты играешь, против фигур или против соперника. Были шахматисты с невероятным каким-то уровнем энергии, энергетики скорее даже, которые оказывали какое-то подавляющее воздействие на соперника. Ну там Фишер, Каспаров. То есть я думаю, что большой, большой процент, достаточно большой процент, не знаю, там, 10-15-20, сложно оценить в цифрах, в результатах Каспарова, это его энергетика. Многие люди просто не выдерживали ее. Вот а представьте, что мы с вами сидим, общаемся сейчас, да, мы общаемся там 10-15 минут. А представьте, что мы на уровне некоего как бы медиума, да, общаемся 6,5 часов, 7 часов. А представьте, что мы играем с вами матч на первенство мира и общаемся по 6 часов 50 дней. Уже становится, человек станут, ты начинаешь его чувствовать, ты начинаешь понимать, ты начинаешь считывать его реакции. И на самом деле топ-шахматисты это еще великолепный актер. Великолепный актер. Причем это не, не репетируется, это не изучается, это просто как на уровне уже инстинктов просто. То есть ты можешь сыграть что-то как-то, сам того не понимая. Ну много есть это, Вы имеете в виду то, что это попытки такие манипулировать, ну, то есть это с целью того, чтобы обмануть соперника о том, как ты себя, что, чувствуешь? Да, как ты себя чувствуешь, чтобы он неверно представлял твои мысли. Ну чтобы он задумался. Шаги. Ну чтобы он задумался. Он смотрит на позицию, он видит одно, смотрит на, на тебя, видит абсолютно уверенного человека, который сидит пьет кофе и все окей. И он думает, то ли, то ли ты дурак, то ли видишь больше меня. И он начинает искать того, чего нет. Но это все, опять же, это достаточно виртуальное такое описание, потому что, конечно, в игре все по-другому. В игре ты слишком погружен в процесс на доске, чтобы на самом деле там, сильно думать о том, как чувствует себя твой противник, что он тебе там показывает, не показывает. То есть шахматист у просто сидит и работает. На самом деле шахматы ⁇ это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа. Ты сидишь и должен вот, вот постоянно, постоянно работать. То есть, это счет вариантов, оценка, счет вариантов, оценка, счет вариантов, оценка. И вот это, на самом деле, если так представить себе процесс шахматной партии в виде какого-то графика, то это будет такой ровный-ровный график тяжелого труда. И где-то могут быть иногда такие творческие всплески. Какая-то идея пришла в голову какой-то, которая обычно не, не проходит, эта идея. Ну, не складывается в вариантах. То есть, как проходит партия, играешь партию, вдруг тебе пошла какая-то идея там, пожертвовать пешку. Какая красивая идея, там, вскрываешь слона, ладью, там, что-то. Ты начинаешь считать и видишь, что это просто опровергается. Ты проигрываешь партию. Ну, все, забыли. И поехали дальше. То есть, это бесконечный такой вот счет вариантов, какое-то размышление, оценки. Поэтому ну, психологическая борьба, это раньше любили... Сказки про это рассказывать, я бы так сказал. Таль про это любил рассказывать, как он там Фишера обманывал. Там. Ну, это все чушь вот, а, если, ну, как бы а, Про психологию, но а, уже про психологию борьбы с компьютером. Вот, когда а, Каспаров играл с компьютером Блюдот, а, вот известный шахматный ход, когда компьютер не знал, какой... А, он очень долго думал и не знал, какой сделать следующий ход, и в итоге ну, сделал какой-то крайне, на самом деле, такой банальный и простой, но этот ход вывел Каспарова из, так скажем, как раз к равновесию и после, ну, то и после этого хода он стал проигрывать уже компьютеру. Ну, то есть это... Сказать, ход, который изменил игру, но когда потом стали анализировать, почему именно такой ход сделал компьютер техники, оказалось, что он просто из всех возможных вариантов не нашел ничего лучше, но не потому, что этот ход был самым лучшим, а потому, что это на уровне ошибки ход был случайно, типа, случайно выбран, но тем не менее он внес, сказать, вклад в то, чтобы психологически по сути победить соперника. Вот. То есть Насколько тяжело играть профессиональным гроссмейстером с компьютером и, в принципе, как часто это практикуется? Вот, есть ли различия между игрой с человеком, компьютером? Я эту историю не знаю. Я знаю другую историю, когда Каспаров был там недоволен, проиграв матч компьютера. Он считал, что а там вмешивался человек в, в игру, потому что тогда у компьютера была очень слабая дебютная подготовка. И Гарри Кима считал, что там группа гроссмейстеров сидела и помогала компьютеру во время партии. И это я знаю. Вот тут историю, которую вы рассказали, я не знаю. Но это и невозможно. Компьютер не может выбрать ход для... Для... с какими-то другими целями, кроме как сделать просто лучший ход. Это тупая машина, которая перебирает варианты математическим образом. Просто она считает там по 300 миллионов позиций в секунду. Ну, считает, в смысле оценивает. То есть, значит, счет оценка, вот человек там какое-то количество там минимально, оно, там 300 миллионов позиций в секунду оценивает. Ну, сейчас эти разговоры уже достаточно бессмысленны, потому что сейчас сопропасть между компьютером и человеком в плане понимания шахмат, в плане качества игры, потому что человек подвержен, во-первых, ошибкам, постоянно мелким, а компьютер не ошибается. Поэтому играть сейчас с компьютером это бессмысленная история абсолютно она бессмысленная с точки зрения любой психологической спортивной. это неинтересно просто играешь с, как бы, с полусовершенной машиной поэтому вот когда Каспаров в девяносто седьмом году играл матч с деблю тогда еще наверное можно сказать что человек и компьютер были где-то рядом но после этого произошел гигантский скачок технологий как хард, так и софт. То есть, во-первых, это гигантские мощности сейчас просто. Ну и, во-вторых, сам софт, они научили компьютер оценивать оппозицию гораздо более точно, чем раньше. То есть, он оценивает близко, к, наверное, к совершенному, что ли. Ну, сложно сказать, но как бы оценивает очень хорошо. И человек уже не может играть с компьютером. Ну, компьютерная, он, компьютерная жизнь шахматная, она сейчас, это тоже отдельный мир. Это тоже отдельный мир. Во-первых, проходят матчи между компьютерами, вот между двумя сейчас лучшими программами Алила и Стокфиш. Это потрясающе интересные шахматы. Потрясающе интересные. Их сейчас смотреть гораздо интереснее, чем людей. У них э, невероятные какие-то партии, невероятные замыслы какие-то, которые как бы реализовываются. То есть они-то они как раз занимаются каким-то вот таким полутворчеством, как ни странно. Вот, э, ну, то есть, вот мне показывал там один. Э, Топ шахматист показывал мне партии компьютера, я объяснял их замыслом, ну, это просто потрясающе. Это гораздо, гораздо интереснее, чем смотреть людей сейчас. Ну и, конечно, компьютер это важнейший элемент подготовки сейчас. То есть, по сути, компьютер при подготовке заменяет тебе мозги. То есть ты ему даешь позицию, он ее оценивает, он дает тебе какие-то ходы, варианты, идеи. И ты просто как бы кто лучше с компом работает, тот и выигрывает. Ну, в целом, так можно такую формулу сейчас вычислить Поэтому... а что входит вот как раз про подготовку какие необходимые требования чтобы вырастить будущего чемпиона мира гроссмейстера, который будет бороться за звание чемпиона мира как в принципе воспитывают шахматистов прежде всего выдающийся талант прежде всего то есть без такого яркого дарования бороться за звание чемпиона мира ну или, скажем так, очень трудно, или близко к невозможному. Шахматы – специфический вид деятельности, к которому у людей есть специфические способности. То есть, есть дети, которые там, в 6 лет играют лучше взрослых, обыгрывают родителей, обыгрывают каких-то даже людей, которые умеют играть в шахматы там, и так далее. Это способности. это Помимо чисто шахматных способностей – это усидчивость. Способность держать долго повышенную концентрацию. Ну, посидите, порешайте 6 часов шахматные задачи, посмотрите, как вы на шестом часов будете решать самые простые задачи там, просто там, 15 умножить на 16. Вам будет очень трудно. Очень трудно. Представьте, что вот еще напротив вас представьте, что соперник, представьте, что вы уже на протяжении 5-6 часов испытали гигантское количество эмоций, там разочарование, надежды, кажется, что выиграл, а здесь оказалось, что не выиграл, ой, здесь проиграл, нет, не про, ой, или проигрываю и вот это вот все на протяжении как бы долгого времени, ну примерно, поймете, что чувствует несчастный шахматист в... во время партии. То есть это какой-то набор способностей, некоторые из них должны быть на топ уровне, а некоторые должны быть не ниже среднего, так скажем. Вот. это позволит человеку бороться на самом высоком уровне. Ну и то гарантий. Никаких. Ну, то есть это дар и постоянно тренировки. Ну, это даже не дар, а набор даров. Тренировки, да, но много тренировками ты, честно говоря, сильно не сделаешь. То есть, если у тебя нет каких-то данных, то можно хоть по 20 часов в день работать, толку никакого. Не натренируешь это. А, так как шахматы, вот опять же, это спорт, и самых известных, как бы самые известные из них про них снимают фильмы, пишут книги, сериалы, mm -hmm. и как бы, есть ли шахматисты-звезды, которые вот этим пользуются и зарабатывают именно на этом, как в футболе условно футболист, который точно так же там, миллионные зарплаты. То есть, как устроена в этом плане жизнь самих шахматистов и источники их доходов, то есть, в принципе, как формируется экономика шахмат, вот, от, есть ли вот, там, миллионы зарплаты, контракты и гонорары, которые вот, приносят большой доход, ну, то есть, как это работает? Ну, есть, это никак не работает в целом, я бы так, наверное, это сформулировал, то есть, есть отдельные шахматисты, которые неплохо зарабатывают не только игрой. Но и помимо игры, ну, конечно, там, чемпион мира всегда имеет какой-то там рекламный доход. Но это копейки по сравнению с любым более-менее значимым видом спорта. Шахматная экономика – это, в общем-то, ну, скажем так, отсутствие экономики. То есть, шахматы не продаются на данный момент. В офлайне вообще это всегда меценаты. Это всегда люди, любящие шахматы, которые выделяют какие-то средства. Или это какие-то социальные программы. Многие турниры проходят в рамках развития просто там, туризма в городе или развития, там, ну, просто как бы, там, ну, как, ну, давайте вот шахматы турнир сделать. Может, может быть, по теннису, нет, давайте лучше шахматы. Как-то что-то поинтереснее. В онлайне есть крупные компании, которые пытаются заработать на пользователях, на рекламе, на том, на всем там Часком, через 24 или Игровые платформы. Но если брать заработки шахматистов, то это, конечно, это копейки. То есть сам рынок он, его, просто, его просто практически нет. Ну в общем, если призовой фонд матча на первенство мира. Это главное, что у нас есть, как в шахматном мире, то есть это опыт, а то, то, зачем в целом наследит весь мир, миллионы людей до недавнего времени составил миллион долларов Фаризовый фонд. Что такое миллион долларов по нынешним временам, это вместе это... проснулся, уже заработал миллион долларов. Встал, зубы почистил уже два. Ну, как-то. То есть это копейки. Ну, то есть получается, что большинству шахматистов Приходится совмещать игру с каким-то основным местом работы, нет, поиском нет, заработка нет. или как. как... Вот... Шахмати... Топ-шахматисты занимаются только шахматами. Ну, они зарабатывают. А, ну, а, по а пока человек не стал топ-шахматистом и не входит в десятку, он, он живет бедно. Но ты не можешь совмещать шахматы с, с работой. Это, это просто невозможно. Это требует огромных усилий, это требует гигантского количества и времени, и сил и вовлеченности в это, ты должен отдаваться этому. То есть это, это, это, это трудно. Это трудно, это, это как бы иногда мучительно долго. Но люди, которые играют в шахматы, тут поймите же, что это, это не работа в офисе. Люди, которые играют в шахматы в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, очень любят шахматы. И для них игра в шахматы – это необходимость. Это не какое-то... Ой, так, быть не шахматистом или пойти работать в Сбербанк как бы, оператором. Нет, это люди с детства любят шахматы. Они играют, они занимаются, они хотят прогрессировать, они хотят играть, они хотят выигрывать. Они хотят в этом мире быть. Это же еще мир некий. Турнир, приехали, ты всех знаешь, пришел поужинали, погуляли, посмотрели кино вместе, поиграли. Ну, как бы это все, это целая жизнь. И так просто... То есть... Ну, я знаю людей, которые бросали шахматы и уходили, например, в бизнес или куда-то, но это очень редко. А существуют э -э, инициативы, вот, э -э, которые... Ну, вот есть, например, Олимпийские игры, туда постоянно принимают какие-то сильные новые виды спорта. Вот, э -э, были ли э -э, инициативы, и если были, то на какой они стадии, принять, э -э, признать одним из олимпийских видов спорта шахматы? были, но проблема в том, что летние перегружены игры, и там да я думаю, что на самом деле даже ну как бы всегда было объяснение, что летние перегружены, а зимние должен быть либо лед, либо снег, либо что-то такое. Но я думаю, что проблема в том, что ну быстрее, выше, сильнее, а тут какой не тут не быстрее, не выше и не сильнее. Тут как бы люди сидят за доску слишком статично. Они боятся, я думаю, просто провала в трансляциях. как бы. Ну, Шахматы сложно смотреть, не говорю уже о том, чтобы играть. Поэтому я думаю, что ну, их опасения оправданы. Я, я, я понимаю. Это какой-то такой шаг очень смелый. Хотя бывшая руководство Международной шахматной федерации в главе с Кирсаном Лемжиновым активно этой темой занималась. По крайней мере, говорили, что занимались. По факту не знаю. Но пока, пока это сделать не получилось. А какие, на ваш взгляд, можно выделить пять самых, ну, или несколько, вот, может быть, не пять, а больше или меньше, главные события в истории шахмат там, за последние сто лет? Ну, тут я тогда объединю это все в одну, как бы, в один рейтинг некий. То есть, конечно, главное событие 20 века, как мне кажется, в шахматах это появление школы, появление советской шахматной школы. То есть впервые кто-то системно начал обучать шахматам, развивать шахматы, обучать детей, взрослых, как бы привносить шахматы в жизнь, скажем так. То есть, в Советском Союзе шахматы стали неотъемлемым элементом жизни, как хоккей, космос и балет. И это большое достижение комиссаров, которые как-то нашли вот то, что людям подходит. Шахматы в целом, как мне кажется, очень подходит русскому человеку по складу некого ДНК. И то, что у нас там сколько там 9 или 8 чемпионов мира из 16, это заслуга Советского Союза, без сомнений. Второе явление – это, конечно, Фишер. Я его ставлю, как бы, наверное, выше всех личностей, которые были в шахматах. Он как фантастическая личность просто, человек, который. А почему? Да сложно сказать. Он какой-то какой-то демон такой, я бы сказал, какой-то вот какой-то нечеловек просто. Во-первых, он очень сильно играл, очень сильно играл. То есть э, до сих пор смотреть партии Фишера крайне интересно. Вот смотреть партии Абатвиника, Алёхи, ну, наверное, нужно, ну, ну, просто не очень интересно, как бы. То есть, ты уже видишь современных шматистов, они играют там в разы лучше. И ты смотришь, да, иногда интересно, но интересно только с некой такой исторической точки зрения. А вот человек от, открывал какие-то новые вещи. Ну, там какие-то жуткие ошибки, как бы уровень игры низкий. А Фишер играл просто. Он потрясающе играл в шахматы. При этом он научился играть сам. В Америке тогда никаких шахматов близко не было. То есть... Были шахматисты достойные, но были даже такие шахматисты, как Самир Ришевский. Это один из был сильнейших шахматистов мира, шахматный вундеркинд. Но, конечно, Фишер всему научился сам. Фишер же единственный американский чемпион да. мира по шахматам. Да. Он всему научился сам. Он обладал невероятным характером, невероятной харизмой. До сих пор о нем снимают фильмы. А насколько достоверен фильм, который вот про него не так давно вот, э, снимали, вот как раз про его игру? жертвой а... пешкой»? Да. Я его не помню, Во-первых, он мне дико не понравился. Там какой-то Тоби Магуайр играет, и как-то он не подходит на эту роль, мне кажется. Потому и что я... там показывают человека, который, э, сказать, э, у которого ну практически цель поставить э, э, всех э, как сказать, в... против себя. Так скажем, то есть крайне неприятная личность. Ну, вот, был, фишит... ли он так, был, ли, был ли он Я таким думаю, образом? Он был в жизни гораздо более неприятной личностью, чем в фильме. Чем, чем даже в, в фильме? Конечно. конечно. Во-первых, -во -во -во -во он, конечно, был не совсем нормальный. Это очевидно совершенно. Я думаю, что у него были просто тяжелые психические отклонения. Ему, видимо, в какой-то момент для того, чтобы побеждать, надо было возненавидеть. И я думаю, что он как человек умный это понимал. Он понимал. И он провоцировал ситуацию, провоцировал соперников, судей, организаторов, прессу, я не знаю секундантов, всех он провоцировал на конфликт, на вот эту бучу. И в этой буче он себя чувствовал как дома. Ему, он не мог играть, когда все было спокойно. Ему надо было вот он ненавидел Советский Союз, ненавидел советских шахматистов. Вот ему надо было искать везде заговоры, искать сговоры, искать врага какого-то жуткого, смертельного. То есть для него шахматы это была не игра, это была война. Но по его игра как раз и стала одной из ключевых, так скажем, точек холодной войны между СССР и США. То, что для победы за шахматной доской была для них так же важна, как... Я даже не знаю. То есть по степени важности такой же важно, как Карибский кризис практически. то есть это правда. Насколько, кстати, вот если говорить про советскую шахматную школу и про противостояние с Фишером, насколько в шахматах в то время было много политики, то есть была ли игра как бы, оставалась ли игра игрой или это было уже больше противостояние сверхдержав? нет, ну, в этот момент, конечно, когда Спасский приехал играть с Лейки с Фишером, это на этот момент шахматы стали большой политикой, однозначно. ну мне сложно сказать, я не жил тогда, но а сейчас вот, а, есть а, такие моменты, когда можно сказать, что в шахматах больше политики, чем игры? нет, нет эти моменты были, вот, их можно перечислить как бы, по пальцам одной руки. Это матч фишер спаски в 1972 году, противостояние США-СССР. А это противостояние Карпов-Корчной в 1978 году в Баги и в 1981 Корчной был советский красмесер, который уехал, возбежал ну, из Советского Союза. Это тоже было такое противостояние как бы, советской системы и вот отщепенца, так сказать. И это матч, матчи Каспарова с Карповым, Советский Союз против Новой России. Ну как-то все, вот, вот собственно, это, это те, те, те моменты, когда шахматы вылезали из под поля и становились чем-то большим, чем просто игра, становились важным политическим каким-то аспектом или важным политическим символом, как в случае с, с матчем Карпова с Каспаром, то что люди альтерявшие, ну как-то олиц... Это были люди, олицетворявшие две системы как бы старую и новую. И вот шло противостояние между ними. Соответственно, люди, которые причисляли себя к новой системе, болели за Каспарова. Те, кто были, так сказать, более консервативны, они болели за Карпова. Если говорить про, как раз, так скажем, Карпов, Каспаров, Фишер, кого я, вот, если ну, я так понял, что если выбирать одного самого сильного игрока, вы выбрали бы Фишера. Сильного? Ну, самого, э скажем, не знаю, одаренного шахматиста. Вот, э ну, это очень сложно сказать. Очень сложно. Вот, мне, мне интересно, как вот, вы оцениваете сейчас игру э Магнуса Карлсона, вот, который э показывает какие-то совершенно невероятные результаты за... Э игрой и побеждает практически, как сказать, во всех возможных форматах, вот, быстрых, классических и так далее. Вот, как, как вы оценили бы его? Ну, то есть это невероятный талант? Вот, и, ну, то есть, или ну, то есть, как можно оценивать, в принципе, игру человека? Магнус – это потрясающее явление в шахматах. Потрясающее явление. Я думаю, что если все будет нормально, скажем так, у него там со здоровьем, с энергией, с мотивацией, то, может быть, мы смотрим вот в лайф как бы на лучшего шахматиста в истории шахмат. Это я говорю при живом Каспарове, как бы, ну, чтобы понимать, Каспаров 20 лет был первым шахматистом мира ровно 20 лет причем без вопросов да он иногда уступал первую строчку кто-то нам прыгал матч Крамнику. Но, по но вот если брать глобально как бы то вот 20 лет он абсолютной доминации он изменил шахматы он поревнес кучу нового. там и так далее и так далее но магнус это потрясающее явление ну, просто магнус это это какой-то идеальный шахматист вот так сказать у него все как-то совпало, то есть гигантское дарование. Магнус родился в Норвегии, где, ну, если мы говорим, что Америка при Фишере была не шахматная страна, потому что Норвегия, так это вообще там, несколько агросмейстеров а было просто и все, и все, Совершенно не шахматная страна а была до его появления. То есть в нешахматной стране. То есть нет ДНК шахматного, в отличие там от СССР. Ну, то есть, нет школ, по сути. Ну, ничего, этом, нет, типа. да. Если же какой-то в шахматной ДНК, вот у нас, как бы, когда развивались шахматы, у нас рождались чемпионы мира вот рождались сильные шахматисты, рождались таланты, потому что это было везде дома пионеров, люди на лавочках играли, дедушки там играли дома. То есть, ну, это как бы это тоже влияет. Вот, в нешахматной стране. Ну, часть род... культуры, да. Родился гениальный шахматист, обладающий великолепной памятью, отличным счетом, позиционным пониманием, невероятным характером, жаждой побеждать в каждой партии, в каждом турнире, волей, ну как бы, я не знаю. А сказать. есть какие-то вещи, которые вот, вы говорите, что можно увидеть какие-то новые вещи? Ну то есть, когда смотришь игры гроссмейстеров там полвека назад? Ты понимаешь, что их уровень, если сравнивать с современным, он не тот. Но тем не менее можно открыть в их ходах, то, что они открывали какие-то новые позиции, ходы, комбинации. А есть ли такое же с Магнусом Карлсом? То есть, он привносит ли он что-то новое. Он полностью изменил шахматы. Он полностью изменил шахматы. Он показал, что Позиции, которые считали многие ничейными, равными, где можно не играть, он начал их просто одну за одной выигрывать. Он показал неисчерпаемость шахмы это так же, как компьютер, на самом деле. Он показал, что в любой позиции можно ставить проблемы, что в любой позиции можно находить мелкие преимущества, накапливать их, создавать слабости, давить на противника и он ошибется, и, и он его хватает. То есть он просто выжимает в воду из камня. При этом обладая всеми теми же качествами только лучше, чем остальные. Это память, это я подчеркиваю этот момент. Память сейчас играет ключевую роль э, у топ-шахматистов. Потому что гигантское количество домашних анализов, ты можешь дома все проанализировать, но если у тебя плохая. А память ты приходишь на партию и ничего не помнишь. Там нужно просто тупо помнить. Даже не понимать, а просто помнить. Вот, если он сюда, я сюда. Если он сюда, я, я, я, я сюда. Ну, в начале партии. В, в дебюте поэтому он полностью изменил шахматы абсолютно так же как каспаров их, их изменил так же как любой большой шахматист их меняет а есть шахматисты которые способны с ним сейчас более-менее на равных играть здесь и конечно. соперничать здесь конечно ну во-первых это фабиано Круано, американец может как бы сейчас из современных вот действующих как бы игроков элиты, наверное, один из моих любимых шахматистов. То есть это человек, как ни странно, советской шахматной школы, вот мы его так называем. Он очень глубокий, очень... Он ищет лучший ход всегда, что как бы не обязательно для... Ну, не обязательно условия игры. То есть, есть люди, которые ищут лучший ход, а если люди которые просто видят отличный ход, нормально, не зеваю. ставлю проблемы, Делаю. не буду искать дальше. Он сидит, ищет лучший ход, ищет... Как бы ищет истину, скажем так. То есть советская шахматная школа ⁇ это в неком, смысле, в неком смысле, это поиск истины. Ты, ты ищешь оптимальный ход в позиции. И пока ты не найдешь, вот ты его не делаешь. Глубокий, интересный шахматист, привносит очень много нового, тоже великолепные спортивные качества, физическая подготовка, все на свете. Ну, сейчас, собственно... А из так... российских. Ну вот нас... Российская шахматная школа, вот она чем-то блистает на данный момент. Да, у нас в десятке двое шахматистов. Это Ян Непомнящий и Александр Грищук. Ян Непомнящий сейчас имеет реальные шансы выйти на матч на первенство мира. Грищук сейчас, по-моему, шестой или седьмой Это шахматисты. молодые шахматисты? Яну 31, Грещуку 38 будет в этом году. Нет, не молодые. Потому что Магнус Карлсона он в 23, по-моему, стал чемпионом. Да то есть раньше него по по-моему только Каспаров стал да вот, сейчас ему 30 получается или 31, 31 да. у него еще все впереди по идее у, у, у Магнуса еще лет 10 полноценной карьеры а несколько вот если не ошибаюсь где-то год года полтора или два назад вот, у э, Магнуса Карлсона была э, дуэль с кем-то из российских шахматистов вот, я не помню матч да, ну... В 2016 году с, с, с Корякиным. Да, значит, был дав... да. давнее, чем мне казалось. А Корякин сейчас играет. Да, конечно. Играет, играет хорошо очень. Вот. это высочайшего уровня. А из-за молодых вот, именно российских шахматистов, которые там, ну, словно до там, 25 лет есть какие-нибудь? Нет, ну до 25-25 это не молодое шахматов. 25 это уже при да. до 20 ну можно какие-то имена назвать вот там андрей сипенко он сейчас магнуса обыграл в Виканзе в турнире. обыграл ну, ну а партию выиграл просто да а, ну это ничего такого, из этого сделали, не, как, это показывали это, по, по телевидению, но как по, бы я не знаю, почему из этого делается такая... Наверное, потому что Магнус и Карлсоны все воспринимают как суперкомпьютер, поэтому, наверное, любая победа даже в одной партии... это бред, из этого сделали такое событие, потом Есипенко стал чемпионом мира, ну выиграл партию, господи, ну что такое... Но в целом матч проиграл. Там не был матч, это турнир был. А, это... Просто в турнире как они встретились, Есипенко выиграл, Хорошо, как бы отлично. Если мы уже по, по телевизору показываем, что наш шахматист выигрывает у чемпиона мира партию, просто партию, ну значит, у нас совсем mm. дела плохи, как бы. Из молодых у нас есть какие-то имена, но пока, честно говоря, как через 10 лет будет выглядеть Россия на... в шахматах, я не представляю себе. Просто не представляю почему? Что, что сильно? <къем> э, Нет талантов. Скажем... Но это связано нет планомерной работы нет талантов Ну просто нет я даже не знаю почему Именно просто Просто с поиском талантов то что она не проводится это имеется я не знаю я не знаю мне сложно сказать или, я про... это... или потому что люди которые могли бы хорошо играть их как разки вот это так скажем экономическая непривлекательность спорта может вот, быть, отталкивает может быть не сложно сказать но вот как факт в индии 10 шахматистов которые могут войти в десятку а у нас там два. мы свои позиции как бы в этом смысле очень потеряли а что могут дать шахматы если мы говорим не про так скажем не про большой спорт а как раз таки как вот в советское время такой деталь элемент культуры вот что шахматы могут дать простому человеку, если он не хочет идти в большой спорт. То есть они, как, они влияют как-то на как сказать, математический склад ума, там, позволяют ли как сказать, лучше анализировать происходящее и принимать решения. Или это просто, как сказать, ну, то есть человек найдет только то, что сам ищет. Да, человек найдет то, что сам ищет универсального никакого ответа на этот вопрос нет исследования показывают что помимо пользы для здоровья да, несомненной пользы для для здоровья ну, мозг все время работает шахматисты как правило если сильно не пьют живут очень долго и очень продуктивно что самое интересное то есть как бы человек может дожить до 100 лет но при этом быть не очень продуктивный шахматист в 95 может также играть партии, как бы, и быть все время в, в тонусе себя держать. Я думаю, что мне всегда нравилась идея о том, что шахматы дают тебе возможность посмотреть на жизнь с другой стороны. Потому что когда ты играешь партию, ты должен думать не только за себя, но и за противника. Ты же смотришь на партию не только на свои фигуры, ты смотришь на фигуры противника, то есть ты изучаешь позицию с двух сторон все время со своей, с противника, и ты как бы начинаешь смотреть на ситуацию под разными углами. То есть помимо того, тренирует память, тренирует просто работу головного. Ну, миллион вещей, но мне кажется, что прежде всего это просто игра. Не надо тоже, вот, я не люблю, когда из шахмат делают какое-то сакральное дело. Ой, шахмат, это что-то такое очень сложное недоступное. Только боги в них могут играть. Или что это вообще такое? Как это? Да это вообще бред полнейший. себе приложение. Поиграйте, порешайте задачи и получите от этого просто удовольствие. На самом деле это такая же игра, как любая другая, со своими особенностями, но об этом знать никому не надо. Просто в нее надо просто играть. Это как, люб... как книга. Что на нее смотреть? Ее надо читать. Просто можете открыть любую вон книгу, там, лучшие партии Фишера, вон с примечаниями, Открываете ее, смотрите, тут вам описывают, почему человек так пошел, почему так пошел. Это просто интересно. На самом деле, в этом... Это просто интересно. Если ты в это чуть-чуть погружаешься, тебе становится просто интересно. А какие книги вы посоветовали бы людям, которые хотели бы заниматься шахматами? На какой уровень, на самом деле? Ну, а если вот, просто... Представить, что как бы, так как шахматы занимаются люди самых разных возрастов, от детей до взрослых, то вот, может как и там, там книга для детей, там, книга для уже взрослых, которые хотят научиться как раз играть. Ну, то есть угу. для разных возрастовки вы посоветовали? Ну Для начинающих у меня универсальный совет путешествия в шахматное королевство Белина и Авербаха. Авербах, кстати, это гроссмейстер, которому недавно на 99 лет исполнилось в отличной форме. Это прекрасная книга, просто прекрасная книга, написанная 50 лет назад, но ничего лучше я с тех пор не видел ни на каком языке. Причем это для начинающих и для тех, кто вот дальше еще хочет пару шагов сделать. Я однозначно рекомендую книги Гарри Каспаров, Мои великие предшественники. Вот серия стоит, это несколько томов. Это блестящая книга, просто блестящая. Я думаю, это лучшая шахматная литература. То есть, Гарри Кимич он не, не только шахматист великий, он еще и как-то вот в очень доступной, привлекательной форме он написал историю шахматки вот, с партиями, со всеми делами. Можно взять доску, положить рядом с книгой и передвигать фигуры, и читать его комментарии. Замечательная книга Давида Бронштейна, нашего известного очень шахматиста, про турнир претендентов в Цюрихе 1953 года. Тоже очень доступная, очень понятная. Ну, есть еще миллион всяких книг, но вот это то, ну, на чем рос, как бы я, вот скажем так, и многие-многие современные молодые шахматисты, вот они росли на книгах Каспарова. Там, я думаю, что надо брать лучше. Зачем как бы читать там какие-то? Есть миллион учебников шахмат, все они плохие, как мне кажется, строго все, потому что эту игру изучить по учебникам невозможно, просто невозможно. Вы же тоже дописали книгу? Да. Вот а о чем Я написал книгу под названием "Записки секунданта". Это книга о... Мы ее написали вот с моим товарищем Евгением Абареевым, шахматистом о матчах Владимира Крамника за шахматную корону в 2000, в 2000 году, когда он победил Каспарова, и в 2004 году, когда он победил Петра Лека. Ну, сыграл в ничу, но сохранил свое звание. А вот здесь у нас лежит английская книга моя. Вот здесь сюда мы еще добавили такой достаточно известный его матч с Веселиным Топалом в 2006 году. Скандальный очень матч такой был там. Драматичный, я бы так сказал. Вот ну это такая более профессиональная цифра, хотя там книга, у нас, у нас книга разделена на две части. Есть шахматная часть, где Евгений анализирует партии, а моя, она такая общеобразовательная часть. Там шахматы в искусстве, шахматы и кабала, шахматы и то, шахматы и все. То есть я пытаюсь как-то, пытался описать людям привлекательность этого мира и как он вообще из чего он состоит. Поэтому мне кажется, она может быть интересна людям, которые вообще не хотят изучать шахматы как спо, как вот как деятельность, да, как шахматы, а хотят просто иметь некую такую околокультурную, об, общеобразовательную знание, так, и, так скажем, вот, познакомиться с этим миром. Вот последний вопрос. Что лично вам дали шахматы? Мне? Ну, честно говоря, мне шахматы дали друзей. Вот. Помимо всего остального, наверное, помимо какой-то всегда... Понимаете, это такой уголок некий души, куда как бы, ты можешь всегда спрятаться. Это некий такой дом, куда никто не заходит. И вот когда тебе совсем как-то там плохо или некомфортно, или ты хочешь как-то вот сменить ситуацию, сменить обстановку, ты можешь поиграть в шахматы и все. Знаете, и как бы эти... в момент, когда ты играешь в шахматы, ты, ты забываешь обо всем. Что бы, ни, что бы ни происходило в твоей жизни, ты, ты думаешь только о шахматах. И все трагедии, радости, печали, огорчения и триумфы они все внутри вот этого. То есть, уже ты как бы неким образом можешь уйти, сбежать из какой-то ситуации, потом вернуться в нее уже обновленным человеком. Но шахматы, прежде всего, дали мне людей близких товарищей, с которыми у меня какое-то общее миропонимание. Мне кажется, вышло отличное интервью. Спасибо. Спасибо, тебе. Друзья, если вам было интересно, подписывайтесь на YouTube-канал в Час. Здесь вы сможете найти огромное количество классных видео про шахматы. А также следите за нашим YouTube-каналом, смотрите наши лекции. У нас каждую неделю выходят новые материалы, из которых вы сможете узнать много нового. Спасибо и до скорых встреч!